Время работы 12 часов, это было 12 стримов. Ну и видите, все началось с готового рисунка на бумаге. Да, сначала был нарисован на бумаге, даже обведен рапидографом. Уже не помню каким, неважно. Главное, чтобы вам удобно было им рисовать. Я нарисовал. И это была такая отправная точка, чтобы можно было его подправить, потому что я все-таки видел какие-то. Не точности, не смертельные, но все-таки, которые мне хотелось подправить. И, а, собственно, это я и делаю на компьютере, подправляю какие-то недочеты. Грехи. Да. А какие-то иногда бывают косяки в плане пропорциональности персонажа. И тут можно повертеть на компьютере и подправить. А, ну с... да, посмотреть, как нравится, как не нравится. Вы не видите, это второй один из рисунков, который Игорь готовил просто. А вот мы так. решили тогда выбрать его для такого принта летнего, но когда мы закончили, когда Игорь закончил эту иллюстрацию, уже лето закончилось, но в любом случае, мне кажется, Лето это еще будто... повторится. Да, и, ну, и вообще мы решились не привязываться к лету. Да, это просто и сделать сочного, счастливого конца Как-то однажды мне пришла идея в голову нарисовать его с такой длинной трубочкой. Здесь еще вот в чем была косяк, эта трубочка была неправильно нарисована. Она должна была окружить вокруг него Так не получалось И вообще мы просто Благодаря вам Пообщались Вы просили сделать стикеры Мы решили, можно сделать стикеры И начали рисовать вот такие зарисовочки Брать какие-то ситуации с Оливером С Амандой, Софией Ну да, и, и вы видите, что Мы будем продолжать И вот Я сначала накидывал Контур, на самом деле я думаю, если вы иллюстратор, принципы работы могут быть разные. Вы можете даже набросать цвета для начала, чтобы определиться э, с э, силой этого персонажа или как он лучше выглядит, а потом обвести. Потому что всегда по-разному рисуют, кому как нравится, какого-то единого нет способа, но тем не менее. Да, и, кстати, мы заметили, что всегда нет единого момента, когда ты чувствуешь, что закончил иллюстрацию. Да. Я хотел тебя спросить, ты всегда делаешь эти пометки каким-то другим цветом на отдельном слое? Да, я даже когда рисую комиксные страницы, я себе оставляю пометки, потому что иногда это бывает деталей, которыми я не хочу сейчас заниматься, которыми не хочу запариваться, поэтому я делаю отдельный слой и пишу, вот здесь надо поправить там, или а, кружочком обвожу то, что тут надо кисти дорисовать, здесь надо что-то с пропорцией... Короче, в следующий раз, когда ты садишься, чтобы можно было... Да, потому что а, иную работа занимает много времени, особенно если работаешь над страницами комикса, это зачастую не один день то какие-то детали я оставляю но чтобы их не пропустить, я делаю себе пометки. Да, уже под конец подправляешь. Да, и чем удобно поворачивать персонажа то, что вы можете подправить его более пропорциональным сделать, увидеть насколько хорошо получилось передать объем потому что, что, что если вы повернете да, вы его повернете, он может быть, кривеньким. Зачем ты рисовал вот эту всю структуру заново? Ты почувствовал, что он у тебя как-то неровно стоит? Да, и структуру неровно. Я подумал, что, возможно, там, тело длиннее, чем нужно. Ну и опять же, почувствовать объем какой-то, чтобы понять, что подправить. Просто иногда ты чувствуешь, что что-то неправильно. Не обязательно, чтобы все было на 100% пропорционально, там, анатомически верно. Потому что иногда главное чувствовать, чтобы оно было верно. А, да. и все-таки я уже сколько рисую оливера это придумал приказ. Да. рисую Оливера, у меня есть а, свое представление о том как он выглядит даже если там какие-то это мелочи в плане того какой нос у него даже он не, не иногда не такой сто процентов выше до длины но все равно просто чувствую а он должен быть таким а иногда это зависит от ситуации в котором там просто забавный рисунок да или милая мордяха тоже опираешься mm -hmm. на свое ощущение того как оно должно быть ну общем, и экспериментируешь все всегда получается более одинаково ну да mm -hmm. я стараюсь так делать и вот подходит к концу твой этап Контуровки, да. я вижу, ты делаешь и черные места, вроде тени. Да, и... оно помогает создавать объем, более глубокие цвета. Это такие места, куда свет не особо попадает. Как и... контактная тень, ее еще часто называют. Ну, скорее брошенная тень, чем контактная. в mm -hmm. местах, где соединяется. Ну, вот туда, куда свет меньше всего попадает, такие как бы складки. А, вот там, где кисть, такие маленькие тени. Но опять же, то, какие тени рисовать, зависит от вас. Многие комикс-художники, например, они могут рисовать большую, закрашивать много черным, могут мало черным раскрашивать, даже взять стиль Майка Минола, который рисует Хеллбоя. У него там много чего раскрашено черным цветом, такой объем создается, тоже своя своеобразная стилистика которые тоже хорошо работают. Ну и помогают порой сэкономить время, да, а иногда Ну, главное понять, как тебе удобно работать, как быстро работается и тот стиль, с которым тебе комфортно, тогда, я думаю, уже можно не запариваться по поводу того, что другие могут сказать или подумать, если вы считаете, что это правильно. Или... Сейчас ты наложил, получается, базовые цвета и прикидываешь фрукты? Да, я взял для цвета Оливера цвета, которые были уже подобраны заранее. Для палитры его. Они были как для макета персонажа, для анимации. Но я решил их использовать здесь. И вот набросал это, ускоряет процесс. И сейчас была идея... Заново находить. Да, Была идея не просто сделать Оливера стоящего со стаканом, но сделать какой-то фон, окружить его чем-то, чем-то наполнить. А что ты будешь смотреть, тебе захочется кушать. Да, захочется пить. Чем-то наполнить. Я подумал, а, тема картинки все-таки в том, что он пьет, и это вызывает у него какие-то чувства. И, скорее всего, эти чувства будут связаны с тем, что он пьет, насколько что срочно. Что после он... того, как он побьет, он насколько да. вкусно. И yeah. я uh, подумал, well, это может быть фрук фруктов, как... Какая-то, как в рекламе, мне сразу представился какой то реклама йогурта. Ничего, ну, знаешь, он такой настолько концентрированный коктейль, мне кажется, да. что он пьет его через длинную трубочку. Что да, сейчас у него еще появится цвет этого коктейля, поэтому можно согласиться с тем, что он концентрированный. Почему ты все фрукты сразу раскрашиваешь? Красил оранжевым, то есть одним цветом. Но опять же, как я и говорил, можно не сразу рисовать контур можно нарисовать цвет, а, и в этом случае это как силуэты, я пытался понять, какие фрукты будут, как их лучше разместить. И уже Не забегая после... в детали. Да, не забегая, не уточняю. и позже, позже я уже буду как раз рисовать на них контур. И тут даже а, фрукты, чтобы нарисовать фрукты, я посмотрел какие-то... Исходники, какие-то вкусные исходники, которые <связано> <такими> <связано> мне понравились. Когда да, ты будет... рисуешь, и слюни текут. Йогуртики такие. И я зачем их взял? Для того, чтобы смотреть, как их лучше нарисовать, как они выглядят, чтобы вдохновляться и подбирать цвета также для них. Это помогает экономить время. Вау. Да. Вот уже фон появился. Я подумал, что стоит подобрать и цвет для фона, потому что... Потому что это Парзи. сразу зато это картинку все. Ну да, сочетание в общем и в целом, чтобы видеть вы Мы, кстати, пропустили, кстати. сколько времени занимает контуровка и фотка. я помню, два с половиной часа что-то там отнимает. Потом рассказка где-то еще два часа. И потом детали отняли 7 часов, что и полчаса заняла надпись. Вы еще увидите эти сообщения и детали. Но.. Сейчас будет этап, когда мы перескочили один этап, когда был подбор по ходу тени. Вот, 7 часов работы над деталями. Да, подбор теней был. По-моему, сейчас будет, сейчас будешь рассказать, И здесь я подбирал тень, делал особые какие-то наложения. В итоге пришел к тому, что просто нарисую тень, сделаю наложение, поражение, по-моему. потом еще сделал свет отдельным слоем. Чтобы не запариваться, опять же, обычно экспериментирую, в этот раз так решил попробовать. И опять же, что касается это... экспериментов, Игорь ушел в этот... Здесь cg реалистичность, фруктика. Саша такой ааа, слишком реалистичная какая-то картина. Но она начи начинает выбиваться, и я сказал, давай, сделаем да, что-то более попрочное. Я, я и думал, сделать стилизованное, сейчас будет чуть исправлять фрукты тем не менее были кое-какие пометки они будут чуть дальше в плане фона я в голове держал какие-то детали какая форма может быть потому что походу вот сейчас выскочила быстро но по ходу работы все равно появляются какие-то мысли какие-то образы детали образы которые кажется бы могли улучшить картинку и я стараюсь набросать, если что-то пришло новое в голову, особенно если работаешь не один день. а Так получилось, что я работал в разное время, опять же... В основном. В стримы. Да, да время стрим. Да, это, которое у нас проходит каждую неделю по субботам. И... И, и, собственно, было время, приходили какие-то мысли сами собой или, опять же, думал над картинкой и добавлял. Что, тут раскрашиваю чернику. Смотрел опять же на фото, чтобы раскрасить их. <музыка> Тоже во время подбора цвета, такой процесс нехитрый, ты смотришь, как лучше подобрать. А, а сообщение глюк компа. Это когда все слетело. А при это когда ты рисуешь, рисуешь, а потом пад слетает во время Светлак. стрима. А потом а. ты заходишь, у тебя черные файлы, а ты... А, -а, а, почему не сохранишь? Поэтому очень важно делать резервы. Да, Особенно резервные. копии, Игорь постоянно копирует в папочку отдельную рез и потом, если что, залазит туда и копирует, ну, да. поэтому регулярно сохраняется, перекопирует в другую папку, и... сколько не пробовал разных программ, которые рекомендуют по восстановлению, ни разу ни, ни одна программа не восстанавливала, поэтому резервная копия сама она. И... Тут я пытался уже рисовать фрукты более стилизованно. Вы можете заметить, как а, фрукты... Как скачет экран. Фрукты такие чернички, не круглые, а более угольные. Я подумал, о, прикольно будет делать какой-то такой... Чтоб ты ел и кололся. Стилизация. <связываться> <связываться> <связываться> Это все-таки его ощущение того, как выглядит вот этот непонятно розово-ядовитый цвет. Поэтому может будет выглядит именно так. Как ты обычно работаешь? С цветом вообще подбираешь какую-то гармонию или все в основном на глаз происходит? Ну, я смотрю в соотношении на глаз, да, как лучше это сделать. Я сначала подбираю основные цвета, а потом начинаю опираться на то, что у меня есть. Я поэтому и сделал фон здесь в этот раз. Уже сделал фон, он тут у нас такой бирюзовый, с переходом на желтый, а, и поэтому вот небольшие блики, которые я делал на клубнике уже, вот внизу уже можно посмотреть ниже, на одной клубничке есть блик, и я его делал опираясь на то, что окружающий свет, то есть фон, чтобы все сочеталось... Такой рефлекс небольшой. Также я учитываю, конечно же, направление света, которое у нас идет слева, сверху. Оно такое явное, яркое, яркая, да, направленное. Что даже выражается у него на патнике. Поэтому тоже я учитываю это при рисовании. И делаю вот тени, например, как на хвостиках, клубники, они снизу идут. То есть противоположно там откуда падает свет и учитывая это при рисовании остальных фруктов ну и мне нравится вот это вот завершение когда я у тебя спросил что же это такое на заднем фоне и получилось что это вроде какая-то абстракция но почему-то я всегда представлял такой знаешь замороженный лед на заднем фоне какой-то сок такой замороженный вигель да Не, я сразу представил что это какой-то вкусный ананас и Держал это в голове, оставил даже себе пометку и хотел чуть подправить. Просто он не похож на нас, поэтому... Не знаю, для меня похож. Ну, это какое-то желе даже может быть. Ну и вот тут я уже начал... После того, как обвел все фрукты, как я сказал, сделал контур, я уже начал работать над проработкой фруктов объема, в зависимости от того где они расположены, как падает цвет, а, и исправлять какие-то мелкие недочеты. Чем еще удобно было работать сначала с такими цветами, силуэтами? С тем, что а, можно было сначала поиграться с их формой, объемом. и Когда то уже определился, можно уточнять эти рисунки, как было с клубникой, как в дальнейшем будет с... О, oh, киви. Киви, да. И уже ты не запариваешься по поводу того, что подправить, хотя это тоже можно сделать, но проблематично, когда у вас есть готовый контур, если только не сводить его вместе с киви и подправлять поверх. Как ты понимаешь, какой объем и где накладывать вот эти цвета? Или это какой-то, у тебя сразу есть видение, ты, а, вот здесь такой поворот, здесь такой поворот. Или уже приходит это по ходу работы? Ты имеешь в виду объем на киви? Ну, вообще на киви, на клубнике потому что изначально это плоский объект. <свят> ну, я заранее предусмотрел, как он будет смотреться в объеме, и оно уже было на силуэте. А потом, что касается цвета, опять же, смотрю на то, откуда падает цвет, смотрел опять... А на исходник, как лучше нарисовать киви, и опять же пытался не вдаваться в какие-то излишние реалистичные детали, потому что нужно было сохранить эту стилизованность угловатую. Mm -hmm. да, это здорово. Um, это сейчас начнется кваст, угадай какие фрукты на этом, на принте маленькое что-то, какой-то апельсин или что? Ты сейчас рисуешь. Да, это кусочек и красивый. Итак, Оливер, наш самый активный персонаж в Пока истории что. счастливых концов света, да, который вы видите чаще всего. Пока что. Да, но также mm -hmm. нам хочется показать и в действии Софи, Аманду, но это будет чуть позже, а мы к этому стремимся. Ну, Оливер здесь, как видите, по цветам, это все отражает его вот, характер. Тут части. была идея сделать такой всплеск, что-то вроде смыло или волны, а и Туалет, эта идея с... не прошла. И я решил вернуться вот к этой идее, когда все выглядит вроде брызгов, mm -hmm. а, свел слои фона. Всплеск. Да, и сделал вот такой вот Силуэт, который дальше чуть, чуть дорабатывал. То касается сведения слоев, то а тут тоже какое-то время, когда учится рисовать в фотошопе когда учишься тоже делать что-то новое, чего не знаешь, когда я даже пробовал рисовать комикс, рисуешь все на отдельных слоях. Я помню, когда рисовал первые страницы, это было очень много слоев для каждого отдельного кадра, ты рисуешь а, по несколько слоев. Сейчас же а, научился рисовать только на двух слоях для персонажей, для фона. Это упрощает процесс, ты можешь легко подтереть. А, и исправить нарисовать поверх, да, нарисовать поверх. или пониз. и это помогает также при раскраске и здесь тоже нужно привыкать рисовать сводить слои чтобы как-то удобней работать и для Без меня забыл. это да для меня это было каким-то таким сложным препятствием потому что это все-таки и особо то да, состояние ума когда ты думаешь, а тут надо свести, не надо 500 слоев, потому что когда ты сводишь, в принципе, ты думаешь не о том, как нарисовать или исправить на отдельном слое, ты думаешь о том, как просто рисовать, как на картине. да, когда на картине ты же не будешь обменять, копировать, создавать новый слой, ты все рисуешь поверх. Mm -hmm. В принципе, это создано было, чтобы исправить какую-то ошибку, но в любом случае даже художники опытные на картинах, когда рисуют, они рисуют в новых поверх, поверх, поверх и, и даже так исправляют какой-то недочерк. А ты, или да. не точно. Тут я уже начал больше работать на фоном, завершать, добавил вот такие брызги какие-то молочные. Но если бы это был ананас и молоко, то молоко бы свернулось. Поэтому это просто какой-то стилизованный. Это кефир. Крем сбит. Это... И вот я уже дошел до этапа, когда я исправляю какие-то пометки, опять же, детали, которые я отметил в начале или по ходу. И смотрю что требует какой-то доработки или что можно уже оставить не дорабатывать, потому что а когда ты рисуешь, следует обратить внимание на, на то, на чем акцентировать внимание в рисунке. В нашем случае это был Оливер. Все-таки его чувства и фрукты да, они чтобы скорее... смотрели на него, а не на всю картинку, и он терялся. И фрукты скорее должны были дополнять картинку, чем перебивать, поэтому реалистичность в этом случае как раз и не сыграла роль. Нужно было упростить. Что мы и сделали? И поэтому здесь я тоже пытался не вдаваться какие-то какие супер-детали, какие-то проработки и делать более упрощенную версию. Ну, почему, как правило, детали занимают много времени? Потому что ты кропотливо работаешь над каждым кусочком? А -а -а. А нет, потому что это детали, их бывает много, и ты просто иногда экспериментируешь с тем, как лучше это сделать потому что иногда это бывают сложные моменты, в которых нужно приблизить картинку, что-то доделать, или ты смотришь, опять же, чтобы эти детали сочетались с общей картиной, потому что в картине есть моменты, которые опять же получается как расставление акцентов то есть ну да туда, куда ты хочешь больше акцента там лучше выделить как-то светом тенью контуром тени либо расположить меньше там объектов а сделать больше то есть тут опять же играет роль правильная композиция правильное расставление объектов это И... все нужно учитывать при работе, если вы не планируете заранее картинку в виде скетча, то по ходу нужно смотреть, иногда делать перерывы, чтобы смотреть свежим взглядом. Возможно, вы увидите, что а, возможно не стоит тратить столько времени, чтобы все продеталивать или добавлять какие-то дополнительные детали, как вот, например, я здесь начал мучить ногу, Саша говорит, а она отлично выглядит, и ты такая, но мне не нравилось то, что она немножко корявенькая, неаккуратная, я хотел что-то добавить, поэтому... Ну, это своего рода стилизация. Ну, стилизация, но все равно выглядела как неподправленная, и я пытался использовать какие-то свои какие-то приемы. Ну, опять же, да, это с помощью фигурных кистей. с поиска. Или с помощью стирания. Ну хорошо, а что тебе больше нравится? Заранее нарисовать и в процессе получается уже работать над тем, что продумано, или же а, в процессе работы находить что-то, открывать, да, придумывать. Но, Хоть это и занимает больше. Да, мне кажется, это занимает больше времени, но они оба хорошие варианты. А если есть что придумать заранее, иногда наброски полностью продуманные заранее... Не знаю, лучше идут. И их рисовать интересно, хотя порой кажется, что в них пропадает какой-то момент вдохновения, но тем не менее. Просто когда ты рисуешь, ты как будто бы открытие какое-то делаешь, когда что-то нашел, так и в писательстве есть. Но и... тут тоже может запал кончиться, когда ты просто вперед ты рисуешь, да, не запланировал, не знаешь, чем кончится. Ну и, конечно же, во время такого запланированного тоже есть эксперименты, потому что просто да, наброски... момент открытия он находится именно на наброски ты и там его делаешь а дальше ты переходишь ну, и да ну лучше заранее все спланировать чтобы они много времени тратить именно в процессе рисования и долю оставить там для импровизации вот пришла пора добавлять на э, да. текст потому что это все-таки принт и мы на да, этом закончили. Да, наш... вот так выглядит, получается, Давай. готовый рисунок. Вот так выглядит наш готовый рисунок Оливера, который мы превратили в принт. И мы вас всех, кстати, приглашаем, если вам нравится этот рисунок. Если вы хотите себе такой же принт на футболку, даже на чехол мобильного и так далее, так далее. Там много вещей, вы можете зайти, посмотреть. Там даже есть свитера и... разные, батники и купить, тоже да. вам понравилось. Да. И... Есть ссылка под этим видео, там может со скидкой, скидкой, да, со скидкой, со скидкой да. так что бегите и переходите, если знаете. И еще пару слов напоследок, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Мы старались сделать его по максимуму интересным и полезным. Поэтому, если вам оно понравилось, мы будем очень рады, если вы поставите лайк. Поделитесь им с друзьями, чтобы о нем узнало как можно больше друзей. Ну и подпишитесь на канал, если не сделали еще этого. Кстати, если вам понравился выпуск, вы можете также поддержать нас на Бусти и оформить подписку. Потому что благодаря вашей поддержке на бусте мы можем делать эти видео на регулярной основе, плюс за это вы получаете ранний доступ к новым видео и прочим дополнительным материалам, которые можно посмотреть также на нашем бусте, если вы нажмете на ссылку под этим видео. Кстати, сейчас вы на экране видите именно всех тех потрясающих людей, которые уже поддерживают нас на бусте. И особенно хотим выделить Тоню Бабушкину. Спасибо тебе большое. Так что присоединяйтесь, вне зависимости от того, какую подписку вы выберете. Это очень поможет нам в процессе. Спасибо вам еще раз огромное, что смотрели. Надеемся, вам понравились наши старания. Итак, до следующего раза и счастливого конца света. Счастливого конца света. Пока!